Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, у меня великолепная новость для любителей халявы. Да, пускай не сильно большая халява нас ждет, но выглядеть она будет вот таким вот образом. Крайне простецкий квестик, противостояние сил добра и зла. Что необходимо сделать за отведенное время, с момента как квест стартанет, а он, ребят, начнется у нас 5 мая этого года, и сделать надо будет всего лишь 15 килов за дня, По-моему, проще ничего быть не может Ну, разве что 15 раз просто зайти в бой Играть можно будет на танчиках, начиная с 4-го левела Короче говоря, я уверен, что справятся всем Заберете себе 100 тысяч серебром и два аватарчика И даже если вдруг ни один из этих аватарчиков вам не нужен и не понравится В конце концов, вы можете всегда их обменять на кристальчики Ну, а за них уже покупать чего-нибудь в магазине В частности, контейнеры с кастомизацией Вот такая вот, ребят, история Я лично квестик жду Пока у меня нет проверенной информации по поводу того, данный квест будет на обоих серверах или нет. Но я надеюсь, что все-таки все мы сможем забрать данную, пускай даже маленькую, но приятную халявку в ближайшее время. Если вы за своевременные и честные обзоры, если вы за своевременные новости, обязательно подписываемся на канал, жмем лайкосы и жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А еще забегайте ко мне на Дискорд, там много всего интересного. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия Пока-пока